Добрый день, уважаемые коллеги, с вами на связи Лотникова Люля. Если меня еще кто-то не знает, давайте познакомимся. Я в звании золотого директора, один из руководителей интернет-проекта корпорации ЗУС. И сегодня у нас очень-очень э, такое приподнятое настроение, потому что мы получили итоги, э, закрыли э, третий каталог и получили сногсшибательные итоги. Мы сегодня вас с ними познакомим. Хрипит немножко? Отлично, сейчас мы что-нибудь убавим. Так, здесь. И у себя там убавьте звук немножко. Сейчас как? Не хрипит? Я хотела бы остановиться на, э, сейчас сразу же нормально, да, хочу остановиться сразу на более высоких э, высотах, которые достигли в этом каталоге, и потом вы посмотрите всех остальных коллег, которые трудились, старались, именно в этом, в третьем каталоге произошел какое-то у нас такое с вами приподнятое настроение, у нас огромное количество 22 процентников, у нас огромное количество 18%, это только по корпорации ЗУС. Если мы сейчас с вами еще подключим информацию о наших коллегах, которые другого проекта VIP-территория, у них такой же стремительный рост, как и у нас. Итак, вы готовы принимать поздравления, уважаемые коллеги, те, которые у нас сегодня виновники торжества, очередную высоту? Успешно вы одолели, сейчас я включу, уважаемые коллеги, очередную высоту, успешно одолели, с, карьер, с карьерным ростом, поздравить мы вас пришли, вы нас принимаете, госпожа карьера к вам пришла, посмотрите, какая дама, здесь, в этом образе, это каждый из вас, Каждый человек, который стремится вот к той карьере, вот той высоту, которая даже небо не предел, когда-то сказала Тамила Полежаева. И вы сейчас вышли на 18. Ребята, это круто. 18 – это очень круто. Итак, кто же у нас вышел на 18 по карьерной лестнице? А кто помнит нашу карьерную лестницу? Мы сейчас с вами будем говорить... Еще только об а вот этой высоте, а она уже крутая, эта высота. Вы уже много имеете. Вы уже достигнете в этом году, допустим, еще чуть-чуть в -чуть другом золотого директора закроете и поедете на вот ту конференцию, которую я вам сейчас показывала, на которой мы были на лайнере. Это круто, мы вас всех ждем. И вот эта высота карьерной лестницы. Она для вас. Это вам подарила компания такую огромную возможность объехать 7 раз земной шар и несколько раз, может, еще раз по 7 раз повторите. И при этом будут у вас величайшие доходы. Итак, мы переходим к торжественной номинации по поздравлению 18% менеджеров это Авдеева Татьяна, Морозова Татьяна, Хасанова Айгуль, Батыева Лидия, Померанцева Галина, Самойленко Александр, Багно Антонина, Проворкин Вячеслав, Мальчики у нас в строю, Джиджела Лилия, Липская Елена. Ребята, вы просто молодцы! И если кто-то сейчас споткнулся и уже на 18 начинает сомневаться, вы подумайте, надо ли сомневаться Смирнова Надежда, Ломакина Юлия, Самойлова Марина, Жилина Екатерина, Гавлицкая Алла. Садыкова Екатерина, Влиева Наталья, Сараева Наталья, Короткова Екатерина. Молодцы! 18% это уже довольно огромная структура, которой нужно уметь руководить. Это уже руководитель с большой буквы. Это не просто, когда у вас 2-3, там 5 человек. Это уже коллектив которые требуют особого тщательного внимания и с которым нужно работать. И в котором вы уже вырастили не одного лидера, а уже минимум пять, которые под вами растут и также развиваются. И скоро мы их будем поздравлять с 18%. Поздравляем вас от всего сердца. И не останавливаться. Даже если у вас будут темпы третьего каталога, то вы... Директором станете, откройте звание директора, станьте старшим менеджером буквально через два от силы через три каталога. Так что, ребята, не останавливаться, давайте все дружно, им так и пожелаем, не останавливаться никогда. Вперед, вперед, вперед. Ура, рающе. Не могу включить гимн, но очень хочется включить такой знаменательный гимн, потому что столько 18 это, ребят, через 2-3 каталога столько же директоров, столько же будет старших менеджеров. Но что же на, э, на уровне старших менеджеров? Вот это вопрос вообще серьезный. Цель ваша достигнута, ребята. Вы схватили быка за рога. С карьерным ростом поздравляем. И не останавливаться вам никогда, и чтобы карьерная лестница вам показалась просто какой-то маленький период жизни, который надо было потрудиться, и вы станете не просто золотыми директорами, и не просто бриллиантовыми. А с самой верхушки карьерной лестницы. И самое главное, чтобы компания Reflame заволновалась и подумала, а не увеличить нам карьерную лестницу и выплаты по нашему росту. Вы как? Я за. Пусть увеличивает, а мы будем с вами просто работать. Итак, кто же у нас 22%? Юлия Гейт. МакПалтогайбаева, простите, если неправильно фамилию назову. Оксана Гейт, Игорь Папель, Бортникова Екатерина, Олеся Южикова, Ирина Давженко. Считайте, считайте, сколько их. Сергей и Татьяна Калина, Ваганова Екатерина, Шкут Елена, Мусагалиева Маржан, Малькова Татьяна, Семенова Татьяна, Ангелина Качаела. Ура, ребята! Поздравляем наших уважаемых старших менеджеров! Ребята, вам всего осталось 7 каталогов, и вы подтвердите звание директора. Всего 7 каталогов, это полгода всего лишь. Вы подтвердите звание директора и получите по бонусу роста 70 тысяч плюс премия в 1000 долларов. И еще, очень хочется вам пожелать не только э, ваше, закрытие вашего звания директора, чтобы под вами ваши лидеры выросли быстро выросли качественно чтобы ваши структуры никогда не сыпались чтобы ваши структуры были все минимум бриллиантовые так что поздравляем уважаемые коллеги и сейчас все давайте дружно им сделаем поаплодируем ура как мы это любим делать и мы сейчас с вами преимущество бриллиантовой команды